Привет! Сейчас посмотрим, чем отличается кирпичная печь от металлической банной печи. Разница, ну, то, что здесь воздух другой, это понятно. А еще разница такая. Вчера мы париться начали в 7 вечера. Сейчас у нас уже ночь прошла 10 утра. В парилке 52 градуса. Вчера было почти 70. И я возьму сейчас и посмотрю, что у нас в каменке. В каменке у нас вот пар парк шипит. Прошло больше 19 часов. Вот поэтому кирпичные печки. Если кто-то хочет неспешно провести время, отдохнуть, набраться здоровья, кирпичные печки всегда впереди.